здравствуйте еще одна лыжа категории селф черного цвета для меня хотя вот вам титр в котором написано что за модель Поехали. по катанию лыжа мне показалось очень понятной, простой читаемый давайте расскажу потому что итог и вывод будет неоднозначный по ней могу сказать так Лыжа, в принципе, хорошая по качеству, по набору компонентов. В ней есть деревяшка, в ней есть, там видимо, титанал, в ней есть там, всякие прибомбасы И упрекнуть ее в этом нельзя. То есть это не какая-то там картонная чепуха там, пенная. У нее есть отдача. Но у нее следующая ситуация. У нее размягченный носок, очень нормальная рабочая середина, очень жесткий задник. Ну, по катанию, по крайней мере, это так проявляется. Да? И в связи с этим в дуге... В дуге она либо очень требовательна к точности загрузки, ее надо проходить четко на серединке, вот, либо она дугу теряет, потому что, ну, надо понимать, если вы немножко перекашиваете вперед, то вы отпускаете задник, он начинает за счет жесткости скрестить а носок проваливается, потому что он прогибается. Если вы заваливаетесь на задник, то вообще все труба, потому что вы уходите в такое неуправляемое прямолинейное скольжение, потому что задник реально жесткий. С другой стороны, цепкость у лыжи есть, с другой стороны, динамика у лыжи тоже есть за счет этого жесткого носка. И с третьей стороны, есть нормальная рабочая середина, на которой можно кататься. Однозначно могу сказать, что при таком сочетании параметров характеристик, это вообще, конечно, ну, карвингу лыжи имеют посредственные отношение Ну, вообще, карф на ней абсолютно кривой. И так вот, если вы собираетесь прогрессировать в карвинге, то это не одно. Вообще не надо. Вот. Если вы хотите кататься в фан и в динамику, но либо вы там. Адепт старой школы, либо у вас большой опыт, и вы катались давно и учились у старых инструкторов, нам проповедующих классику, то вот эта лыжа для вас будет хороша. Хороша она будет почему? Потому что вы сможете легко входить на мягких носках в поворот, дальше либо оставаться на носках, либо продолжать движение в средней стойке а, с проскальзыванием, либо даже резано. Большую часть поворота, в конце вы можете уходить леска на задник, его блокировать и улетать в новый поворот и повторять цепь. И вот в этом случае лыжа будет действительно интересная. Почему? Потому что цепкость дает контроль, мягкий носок, вход, поворот, задник дает динамику, и лыжа при этом она хорошая, действительно пружинная. И все вот сложилось. Но это если вот вас интересует классические силы катания... Преобладанием именно бокового проскальзывания при том с бокового проскальзывания именно через загрузку лыжи Никогда вы ее разгружаете, отпускаете она сама глиссирует да, вот именно вы ее давите, продавливаете нее, в нее работаете вот тогда да, окей okay. если мы говорим о карвинге если мы говорим о лыжи с разгрузкой то есть прогибание лыжи за счет неких сил образующихся в процессе катания ну вот это вообще не тот вариант и, и тут даже думать нечего Забудьте. Эта лыжа вас не устроит, потому что вы не поймаете ее дугу. И вам не хватит просто, наверное, точности. И она будет требовать умений и так далее. И вообще. Прогресса вам точно на ней не видать. Все. Вот все. Больше как бы нечего. Пойду за следующий. Подписывайтесь. Следите. Больше катайтесь. Вопросы на форуме. Пока.